Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Одним из самых распространенных исследований желудочно-кишечного тракта на сегодняшний день является гастроскопия. То есть это исследование, при, во время которого можно осмотреть пищевод, желудок и начальные отделы тонкого кишечника. Ни для кого не секрет, что гастроскопия… Процедура не очень приятная, мягко говоря, поэтому в медицинском центре Best Clinic на Профсоюзной мы можем совершенно комфортно для пациента провести эту процедуру во сне. Под контролем доктора-анестезиолога, с применением современных препаратов, совершенно безопасно вы можете пройти эту процедуру без, с минимальным риском и без каких-либо негативных ощущений. В том числе, во время проведения гастроскопии можно взять небольшой участок слизистой, совершенно безболезненно и без ущерба для пациента, на хеликобактер, на бактерию, которая чаще всего вызывает воспалительные заболевания, язву, желудка, двенадцатиперстной пешки эрозии. И в том числе по современным представлениям может являться причиной онкологических заболеваний желудка. Также во время проведения гастроскопии, можно взять биопсию из каких-то подозрительных тканей. В БЕСТ Клиник на профсоюзной э, это исследование выполняется как взрослым, так и э, детям, начиная от нескольких месяцев. Наиболее распространенными э, заболеваниями желудочно-кишечного тракта являются язвы, эрозии желудка и 12-перстной кишки. Поэтому пациентам необходимо, э, особенно страдающим воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так-то раз в год проходить эти исследования. Также во время гастроскопии есть возможность эндоскопически, то есть без разрезов и с минимальным риском для вашего здоровья произвести эндоскопическое удаление различных образований желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки. Обработка аппаратов для эндоскопического исследования в медицинском центре Best Clinic на Профсоюзной проходит с применением сертифицированной компании Olympus, моечной машины и также э, при очистке аппаратов используются рекомендуемые компанией э, средства которые со стопроцентной вероятностью позволяют исключить риск заражения какими-то инфекционными заболеваниями, что позволяет и вам, и вашим детям совершенно безопасно пройти процедуру гастроскопии, не получив каких-то инфекционных заболеваний. Онкологические процессы, которые протекают в 12 кишке, в желудке, в пищеводе, они очень часто протекают без болезни. Поэтому э, пациентам совершенно необходимо раз в год, даже если вас ничего не беспокоит, осматривать пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.